Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас небольшая дегустация шампанского, домашнего шампанского. Для тех, кто не совсем сведущ в технологиях приготовления, я немножечко поясню. Технологии приготовления игристых вин, вин с пузырьками, несколько. Конечно, в простонародье мы привыкли все называть шампанским, но на самом деле это не так. Итак, по технологиям очень-очень кратенько. Первое. У нас есть недоброженное вино на определенном уровне остаточного сахара. Мы заливаем его в бутылку, закупориваем, и оно дображивает в бутылке. Образуется те самые пузырьки. В общем-то, получается игристое вино. Такое игристое вино называется пятнат. Или деревенское шампанское. А вторая технология – это классическая технология с вторичным брожением. То есть сначала мы получаем сухое вино, а после этого определенным образом добавляем сахар и дрожжи, все это заливаем в бутылку и уже в бутылке оно вторично дображивает. У меня конкретно это шампанское было вот по второй технологии, по классической технологии приготовления шампанских вин. В прошлом сезоне я поэтапно показывала, что и как я делаю. Ну, конечно, в этом году обязательно выйдет ролик уже полный, где все будет собрано, скажем так, в одном месте, в одно время. Но обязательно укажу какую-то... Свои замечания, такую сделаем небольшую работу над ошибками. Да, еще что важно по классической технологии шампанских вин это выдержка на осадке, на том дрожжевом осадке, который уже образовался в бутылке. А на этом осадке шампанское может выдерживаться много-много месяцев, и в зависимости от этого, тоже приобретать определенные вкус и ароматы. А по определенным причинам, поскольку сама технология снятия вот с этого осадка и удаление его из бутылки требует определенных температур, то по вот этим причинам я все это делала зимой. То есть сняла с осадка несколько раньше. Хотя у меня осталась одна бутылка, которая дома еще лежит в холодильнике и ждет своего часа. Поэтому будет, наверное, если все сложится, еще одна дегустация через там несколько месяцев, ближе к зиме, где я смогу еще показать и рассказать, как будет влиять именно выдержка на осадки. Ну, здесь было все несколько проще, тем не менее, это шампанское изготовленное, из вина урожая 2020 года сосадка я его сняла где-то в, в начале марта но ну, вот сегодня мы попробуем что же из этого всего получилось а, да когда я снимала видео про приготовление шампанского и показывала эти бутылки я использовала бутылочки из-под пива с бюгельной пробкой а, был комментарий что ну как вы можете так показывать это же опасно бутылки могут порваться а, дело в том что особенно вот этой бюгельной пробки такова, что она не выдерживает сильно большого давления. И даже когда я показывала один из последних этапов приготовления, я рассказывала, что некоторые бутылки стали пропускать. Когда они лежали в горизонтальном положении в тепле в квартире, они стали пропускать и подтекать. То есть Такие бутылки рваться не должны, потому что пробка сама по себе, если давление будет слишком большое, она будет пропускать. Да, мы потеряем чуть-чуть газиков, но с другой стороны для нас это будет в определенной степени безопасно. Ну, на все отвлеклись, длинное предисловие, давайте уже открывать. вот такой у нас получился искристый напиток с такими красивыми пузырьками. Пузырек мелкий. И вот этот самый пузырек в шампанском, он важен. Чем мельче пузырек, тем его приятнее пить. Когда пузырек крупный, оно получается более колючее. Конечно, когда я открывала, немножко пошла пенка, но оно стояло у меня в подвале, потом я поставила в холодильник, и ему можно было еще немножко охладиться. Плюс, когда я тут все расставляла, немножечко бутылочка у меня упала и встряхнулась. То есть, конечно, если бы я все сделала чуть более аккуратно, если бы я лучше охладила, то... Даже вот этой вот э, пенки не было бы. Да, еще не сказала о том. Все знают, что есть шампанское там полусладкое, полусухое, сухое, брют. Ну, у меня, назовем это так, экстра брюд. Когда э, я снимала сосадка осадка э, шампанское, то я никакого сахара не добавляла. Я доливала абсолютно такое же сухое вино. Поэтому сахара здесь нет. Ну, и теперь, конечно же, пробуем. знаете что интересно я потом обязательно скажу какой сорт винограда я использовал вот несмотря на то что нет никакого добавления сахара а несмотря на то что для шампанского мы снимаем виноград в определенной степени зрелости нам не надо чтобы он набрал много сахара мы снимаем его при сахаре 17 19 брикс в это время еще в винограде может быть достаточно много кислоты и вот несмотря на это это шампанское, оно очень-очень мягкое. Если бы ну вот, была возможность сравнить, то, наверное, можно было бы смело сказать, что ну, оно будет ближе к сухому. Но кислоты такой нету. Хотя я знаю, что и сахара там остаточного тоже нету. Наверное, это особенность сорта такая что получается в итоге шампанское очень мягкое. Но интересно еще что. Когда пробуешь первый глоток, вот оно раскрывается со второго глотка. Когда пробуешь первый глоток, ощущаешь пузырьки, ощущаешь что-то такое вот не совсем понятное. Это шампанское, оно очень-очень мягкое. Если бы ну вот была возможность сравнить, то, наверное, можно было бы смело сказать, что ну, оно будет ближе к сухому. Но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 Сделал первый глоток, и я уже по эмоциям, по лицу вижу, что <смех> человеку не понравилось. Это человек много чего попробовал, как бы <смех> в напитках более-менее разбирается, и я вижу, он молчит, но на лице все написано. А потом любопытство взяло вверх, и он сделал второй глоток. После этого он спросил, говорит, скажи мне, в чем фокус. Я попробовал первый раз, мне вообще не понравилось, оно какое-то такое резко, оно какое-то непонятное. Какая-то ерунда, но, говорит, когда я попробовал сделать второй глоток, ну, это что-то невероятное, это настолько вкусно. В чем фокус? Но я думаю, что весь фокус в том, что это абсолютно натуральный напиток, который изготовлен без добавления специальных дрожжей, без добавления серы, без добавления каких-либо подкормок и вообще чего бы то ни было. Здесь только виноград. Ну, понятно, сахар на вторичное ображение. И натуральные дикие дрожжи, взятые <свеж> со свежего винограда. То есть все абсолютно натурально. Вполне вероятно, что именно это все и дает такой эффект. Ну и, конечно, показывает, что все реально в домашних условиях можно вполне сделать такой замечательный напиток. И вот смотрите, мы с вами разговариваем. А вот там в бокале красиво поднимаются пузырьки. То есть пузырек держится достаточно долго. И видите, тоже он мелкий. И сам по себе вкус у этого напитка это груша. Такая яркая груша, может быть даже немножко зеленоватая. Знаете, когда она уже с одной стороны такая спелая, и сочно, с другой стороны она еще не мягкая, она вот прям хрустит. Вот это вот вкус этого напитка поменялся ли он как-то вот я пробовала его у меня очень мало было этого шампанского я его пробовала где-то в марте и сейчас август поменялся ли вкус да несколько поменялся немножко вот эта груша трансформировалась приглушилась я думаю что если оно постоит еще то могут появиться новые ноты поскольку я знаю что именно само вино из этого сорта напомню это реформ оно трансформируется с яркой груши в цветочные, такие вот белых полевых цветов, ароматы такой вот пыльцы, какие-то медовые нотки, вот оно переходит в этот вкус сейчас груша еще чувствуется, чуть-чуть может быть меньше, чем то, что было несколько месяцев назад но знаете, это вот если бы сел так на машину времени туда <соценно> бокальчик взял и два сравнил, конечно, с сравнивать было бы проще, но как-то вот по моим ассоциациям вот так. Но, конечно, я еще не знаю, как себя поведет то, которое осталось на осадке. Посмотрим, если все сложится, то я думаю, что к Новому году удастся попробовать. Еще интересный момент, очень длительно после вкуса. Вот сколько я уже времени как а, отпила глоточек вот сижу с вами разговариваю а послевкусие все еще слышится все еще ощущается ну тоже такой а, интересный момент и что хочется сказать напоследок. Ну, конечно, я очень довольна тем, что у меня получилось, потому что изначально, когда я все это затевала, я не знала, будет какой-то результат или нет. Когда в марте я попробовала, когда у меня получилось снять сосадка, все это в домашних условиях, я была очень счастлива, просто прыгала до потолка и кричала, у меня получилось, у меня получилось. Но с тех пор прошло некоторое время. Все еще вкусно, да, напиток еще живет. Но это уже последняя бутылочка. Вот еще одна осталась, которая с осадком. Посмотрим, что будет там. Ну, но что могу сказать. Реформа мне, наверное, надо много. Потому что это сорт, из которого... Я не знаю, может ли что-то не получится, из него хорошо и просто сухое вино, из него хорошо и игристое вино, и работать с этим сортом очень и очень просто, при этом он и созревает рано, то есть ну, созреть он успеет всегда. Посмотрим, конечно, как у меня будут проявлять себя другие сорта, потому что сортов посажено много. Будем смотреть, как они будут вести себя в моих условиях, как они будут созревать, какую ягоду, какой кондиции будут давать. Но на сегодня могу сказать, что реформа, вот я рассадила несколько кустов. Надеюсь, что в следующем году они уже дадут полноценный урожай, потому что в этом году тот кустик, который остался, урожая с него будет немного. И меня это честно говоря очень огорчает потому что шампанское получается великолепное в принципе все из реформа да я уже говорила получается великолепно ну вот шампанское просто идеальное но на этом наш ролик подошел к концу обязательно выйдет видео по технологиям как все это можно сделать в домашних условиях Такое шампанское, более простой вариант 15. То есть все это будет, ну и постараюсь это сделать максимально сжато, максимально понятно. Конечно же расскажу, какие сорта наиболее будут подходящие для таких напитков. Но ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов, винограда, мои контакты. А также я вам оставлю ссылки на прошлогодние ролики, где я показывал и рассказывал, как я все это делаю. И до новых встреч!